Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске трешка с ремонтом 131,6 квадратных метров на улице Бамбуковая по цене ниже рынка. Сегодняшнее видео не совсем в привычном для вас формате. На самом деле, должен был я сделать данный видеообзор по квартире, но не успевал по времени. И это сделал мой видеограф Евгений. Женя, тебе большой привет! Задумка была такая, что я после этого приеду Сделал обзор по окрестностям, но не всегда получается так, как ты планируешь. Собственно, как и с последним видеороликом, который называется «Квартира с ремонтом в жилом комплексе Сосновый Бор». Поэтому хочу внести ясность, а почему так получилось. Бывает так, что свои видеообзоры я делаю в несколько блоков, а бывает даже несколько дней. Так же получилось с видео по Сосновому Бору. Первый блок я снимал в первой плане дня, второй блок во второй плане дня и когда я начинал свой видеообзор планировалось делать сделку а, по доверенности но после обеда стало ясно что продавец сам прилетит на сделку а он прилетит только в мае и надеюсь вы понимаете что цена может значительно измениться только поэтому я не озвучил стоимость поймите пожалуйста правильно не было никакой задумки там как многие из вас пишут в комментариях, либо там собрать контакты. Поверьте, мне совсем этого не нужно. Мне есть с кем работать. Просто действительно это стечение обстоятельств. И еще раз хочу сказать, что в мае будет известна цена по жилому комплексу «Сосновый бор» по этой студии с ремонтом. И цена будет действительно интересная. Поэтому, кто действительно заинтересован в покупке данной квартиры, дождитесь, пожалуйста, мая. Ну, может быть, я как-то еще анонсирую, что цена стала известной. Ну, а в сегодняшнем обзоре трешка с ремонтом. 131,6 квадратных метров на улице Бамбуковая по цене ниже рынка. И забегая вперед, сразу хочу сказать, что цену вы услышите или увидите в процессе просмотра данного видео. Держите данное видео лайком, это совсем не сложно, тем более цена 17 миллионов 300 тысяч. Это всего по 131,5 тысячи за квадратный метр, что значительно ниже рынка. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. У меня на сегодня все, с вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи, до новых видео, пока.